Ученый из Нидерландов Фрэнк Хугербиц, который точно спрогнозировал разрушительные подземные колебания в Турции и Сирии, утверждает, что скоро от сильнейшего землетрясения пострадает Российская Федерация. Как говорит ученый, еще мощнее сейсмологическая активность наблюдается в западной части Тихого океана, от Камчатки, Курилских островов и севера Японии. Все это указывает на то, что Россия станет жертвой мощнейшего землетрясения. По прогнозам ученого, это может произойти уже на следующей неделе. Остается только верить и молиться, что это действительно произойдет, главное, чтобы не пострадали соседские к России адекватные соседские территории.